Натуральные волокна имеют разное происхождение. Растительное – хлопок, лен, пенька, кинав, джуд, Животное – шерсть и шелк. И минеральное – асбест. Растения, из которых получают пригодное для текстильной промышленности волокно, называются предильными. Первое место среди них принадлежит хлопчатнику. Лен возделывается во многих странах мира. В России, Египте, Турции, Индии, США, Аргентине и других. Для получения волокон выращивают специальный вид льна – лен-долгунец. Лен кудряж и лен-межуумок отличаются ветвящимися стеблями и низким ростом. лен кудряж дает много семян, содержащих льняное масло, но волокна его низкого качества. Среди технических волокон первое место в мире занимает джут. Эта однолетняя тропическая трава растет в Азии, Африке, Америке, Австралии, Индии и Бангладеш. Из джутового волокна изготавливают упаковочную продукцию, ковры и мебельные ткани. Среди других растений, из которых получают техническое волокно, следует упомянуть кинаф, пеньку, сизаль, коноплю и так далее.